Глава Кабмина поручила принять меры по улучшению оказания медпомощи детям. ГНС в 2022 году собрала 207,9 миллиардов сомов налогов и страховых взносов. Ваши коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме. Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 6 тысяч код на хадж в 2023 году. В Ишкеке пройдет республиканский чемпионат по вольной борьбе. Председатель кабинета министров Факлбек-Диапаров провел совещание по вопросам повышения качества медицинских услуг. По информации, в ходе совещания были рассмотрены задачи в сфере здравоохранения на текущий год. Глава Камина в своей речи отметил, что если пациент пришел в больницу, он должен получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь. В свою очередь, Фонду обязательного медицинского страхования поручено обеспечить полный охват незастрахованных категорий населения обязательным медицинским страхованием, за исключением социально уязвимых категорий населения. По итогам 2022 года государственная налоговая служба собрала 207 миллиардов 901,6 миллионов сомов налогов и страховых взносов, при перевыполнив установленный план на 3,7 миллиардов сомов. Как сообщает пресс-служба ведомства, собранная сумма на 63,8 миллиардов сомов больше показателя 2021 года. В том числе собрано 156 миллиардов 338,3 миллионов сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 729,4 миллиона сомов. По сравнению с 2021 годом собрано больше на 50 миллиардов 624,3 миллиона сомов. Мэр города Ошбакбек Джейтегена провел заседание штаба по текущему отопительному зимнему периоду. В рамках мероприятия руководители соответствующих предприятий и служб предоставили информацию о ходе ОЗП, готовности профильных коммунальных служб к очистке и обработке дорог, о запасах угля и теплоснабжающих предприятиях. Особо было отмечено, что учреждения образовательной сферы полностью готовы к офлайн обучению и к онлайн-обучению. Градоначальник отметил, что в связи с прогнозируемыми холодами всем коммунальным службам и предприятиям города необходимо надо перейти на усиленный режим работы Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 6 тысяч квот на паломничество в 2021 году. Как сообщили при службе Духовного управления мусульман Кыргызстана, Муфти Замир Раки встретился с заместителем министра паломничества Саудовской Аравии доктором Абдель Фатах бин Сулейманом. Отмечается, что на встрече стороны подписали соглашение по вопросам организации паломничества в 2023 году. Саудовский чиновник сообщил, что для паломников из Кыргызстана будет выделена квота на 6 тысяч мест, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации места будут сокращены и, возможно, будут введены ограничения. В Бишкеке с 23 по 24 января пройдет республиканский чемпионат по вольной борьбе. Судейство будет проводиться по международным правилам, утвержденным объединенным миром борьбы. Борьба за страновое первенство будет проходить в следующих весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 килограммов.